Теперь мы выполняем очень важную манипуляцию, которая будет прогнозировать клинический успех и отсутствие рецидива, такого как расхождение шву или обратная э, редукция опекальная слизисто косичного лоскута. Фиксация мобильного слизисто косичного лоскута проводится в самых опекальных точках трапециевидного вертикального разреза с захватом надкосницы таким образом вы фиксируете слизистой надкосничный лоскут которую вы мобилизировали к надкоснице в новом положении что препятствует его опекальному смещению расхождению швов и созданию натяжения в послеоперационном периоде который будет вызван и отеком мягких тканей и отеком мягких тканей лица дальнейшее проводится ушивание вертикальных разрезов можно сделать их субопиталиальными швами можно сделать это непрерывным швом и можно выполнить это одиночными узловыми супопитилиальными швами. То есть это никакого принципиального значения не имеет. Принципиальное значение имеет двойной петлевидный отверной шов, в котором выполнили, сопоставив хирургически с анатомическим сосочком. И э, фиксацию мобильного лоскута, выполнив его фиксацию к надкоснице с надкосничными швами. Выполнив корональное смещение, еще раз, мы получили объем слизисто костичного лоскута шириной керотинизированной десны более 3 мм, около 3 мм в области рецессии, наличие надкосницы в области рецессии, контактирующей с зоной бесклеточного цемента, и фиксацию, устранение самой рецессии ее глубины. И полный, э, полноценный эстетический результат, так как в данной методике мы используем только собственные ткани, э, ткани зоны специфичные для этой операции, которые позволяют потом полностью нивелировать э, зоны вмешательства и какой-либо эстетический дефект. Хорошо, а я сейчас тогда можно на соседнем зубе его просто повторю, вам покажу. Давайте еще раз я продемонстрирую тогда двойной верной шев, красный вызвал вопросы. Вы проводите вкол вестибулярно, начиная от подвижного слизисто-над лоскута, пронизывая насквозь анатомический сосочек деипетализированный, выкол проводится на небной поверхности. Обвиваете с небной поверхности шейку зуба. Делая вколы в небный сосочек межзубной, выходите в зоне деэпитализированного сосочка анатомического. Делаете вкол в зоне расщепленного слизисто косничного лоскута, но у меня его здесь нет, я сымитирую, потому что я его дублирую. Выкол у вас вестибулярный поверхности слизисто-наткостичного лоскута. В кол обратно, в слизистой надкостичной лоскут вы выполняете маленькую петлю малую. Выходите через депитализированный сквозным проколом анатомический сосочек с небной поверхности. Делаете, обвиваете еще раз в повторно снебной поверхности шейку зуба, делаете сквозной вкул, межзубной сосочек снебной поверхности, выходите в деэпитализированный анатомический сосочек и сопоставляете деэпитализированный анатомический сосочек с хирургическим затягиванием узла. Я просто вот так вот. Не знаю, два, два, два витка я всегда просто так ушиваю раны. Это, это не, не никакая не рекомендация, просто мне так удобно, поскольку нити, которыми я использую, достаточно тонкие, они требуют более прочной фиксации, как более тонкий шовный материал. Его одного узла, мне кажется, недостаточным. Вот вы зафиксировали естественно карстичный лоск. А он у вас сам будет чуть выше, потому что, <реклама> да, вы же отложили глубину рецессии плюс 1 мм от высоты анатомического сосочка, от вершины, <связь> поэтому хирургический сосочек ляжет туда ровно, именно на зону, вот эту перекрывая на 1 мм в саму глубину рецессии, он будет корональнее, да. Это на динамическое рассасывание, на динамическую усадку ткани дается зазор в 1 мм. В последующих слайдах я вам хотела бы показать, продемонстрировать клинический пример. Немного поговорить об осложнениях, которые может быть вас ожидать при применении этой методики. О том, как с ними бороться и как предупреждать вообще возможные осложнения. Как все знают, усложнения могут быть местные или общие. К местным усложнениям данной методики к самые классические расхождения швов. Это первичный рецидив появление все той же рецессии в том или ином количестве, обнажение твердой мозговой оболочки, если бы использовала трансплантат или соединительный адгамент, депитализированный трансплантат его какая-то гибель или некроз, то и того или другого трансплантата, гематома и отек. Ну, по поводу расхождения швов, предупредить данное осложнение достаточно просто. Вы должны правильно мобилизировать лоскут, правильно наложить швы и предупредить пациента о определенных охранительном режиме принятия пищи, индивидуальной гигиене, которые следует применять после таких мукигенгивальных вмешательств. Рецидив вызван как правило ошибкой либо во время проведения операции, а чаще всего рецидив приводит к тому, что неправильно была произведена диагностика и выбор методики не соответствовал клинической ситуации. То есть были не учтены какие-то э, факторы. Иногда от вас не зависящие, иногда зависящие от пожеланий ваших пациентов. Обнажение твердой мозговой оболочки для аутотрансплантата, или аутотрансплантата ауто может э, произойти в случае, если была, опять же, плохая мобилизация лоскута и неправильные наложенные швы. Тоже предупредить вы можете э, по абсолютно правильным всех манипуляций и вмешательства во время операции. Гематомы и отек всегда сопровождают володное мотингевальное вмешательство, так как они вмешательство проходят в области собственно, слизисто мышечных тканей, которые при повреждении дают реактивные отек или какие-то гематомы. В области непосредственного вмешательства я... Предпочитаем назначать деценциализирующие средства, противоотечные на 3 дня, которые снижают реактивность организма на хирургическое вмешательство, помогают пациентам быстрее восстановиться и перенести послеоперационный период. При общих осложнениях это может быть повышение температуры тела или реактивность на аллотрансплантат. По первому пункту мы обсудим с вами после обеда возможные какие-то реактивные реакции организма а Повышение температуры тела это естественная реакция на любое хирургическое вмешательство зависит оно от состояния иммунной системы пациента поэтому здесь в общем-то особенно ничем помочь пациенту не может только назначить ему жаропонижающие препараты при подобных вмешательствах антибиотики не назначаются никаких Гормональных средств я стараюсь не использовать, вообще никаких таблетированных форм, только местное применение антисептиков, эпидализирующей терапии и хранительный режим питания, гигиены и жизни для пациентов в течение 10-14 дней после самого вмешательства.